Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, дорогие земляки, поздравляю вас с профессиональным праздником. Нижневартовских врачей и медсестер всегда отличали чуткость, душевность, высочайший профессионализм. Особенно ярко эти качества проявляются сейчас, в период противодействия пандемии. Больше года вместе мы противостоим коронавирусу. И на протяжении всего этого времени – Нижний Артас достойно справляется со всеми вызовами. В первую очередь, благодаря медицинским работникам, которые спасают наши жизни, рискуя собственными. Символом коллективного подвига врачей и медсестер всего медицинского персонала станет одна из улиц нашего города. Она будет названа в честь врача-пульмонолога Надежды Георгиевны Лунгу, которая в разгар пандемии трудилась в ковидном госпитале, но скоропостижно скончалась. Уважаемые медработники, ваш труд, ваш вклад в нашу безопасность невероятно сложно оценить, как не просто подобрать и слова благодарности, ведь кажется, что их всегда будет мало. Я желаю вам как можно чаще слышать свой адрес теплые слова. Пусть в вашей жизни будет меньше экстремальных ситуаций, а работа приносит радость и удовлетворение. Крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником, дорогие друзья!